Хм, я не знал, кстати, что... А, ну да, я же нанял посла. Я не знал, что я нанял посла, да, вот такая вот фигня. Армия у меня, кстати, третья по численности. Первая у Османской империи, безусловно. Новостей, доклад о найме. Несколько отрядов нанял я за прошлый ход. Ну да, теперь они пошли в бой как раз. Из Новгорода, наверное, тоже войска можно вывезти. Я сейчас со шведами не воюю. У меня с ними даже, если не ошибаюсь, мир. Точнее, союз. Что уж говорить. Поэтому идите, направляйтесь тоже к моему, к моему правителю, к моему коменданту. Пускай он будет обснабжен армией. Так, пока в уже у нас собирается армия, происходит событие гораздо быстрее, чем я думал. Милость Божья. Откуда этот ублюдок взялся? А, ну окей, он типа отступил, а он отступил на сантиметр. Очень классно, очень классно. Ну, блин, опять у Литвы целая куча войск. И кстати... Подождите, я что-то не понял. Это кто на них напал? Что на Великое княжество Литовское напали... А, нет, они не напали, они сейчас соединятся. Ёкарный бабай, вот этот бот, конечно, дает жары. Ну, тут, понятное дело, я даже не буду, наверное, играть. Очень тупо то, что он даже никого не убил, конечно. А, но ну он зато отступил. Вот, кстати, никогда не понимал, почему я вот в Медиваль, если проигрываю то у меня еще отступает. Почему я могу не могу просто взять сам отступить? То есть, когда ему надерут задницу, он вдруг, у него прить появляется, да? То есть, начинать бегать. ладно. Так, советы. эти иноземцы живут рядом с нами. Надо с ними поговорить. Ну, давайте поговорим, эти иноземцы. Так, сефевиды. Какие-то у нас здесь парниши. Они, кстати, всего лишь обладают этими лучниками. Что-то на них не нападал, да? Так. Ну, соединяемся опять в Брянске. Так, Филарет, давай на помощь, а то я смотрю, тут что-то какая-то бадья начинается. У великого князя Литовского набрались еще солдаты. Тут еще пришли эти... Поляки. О, нет. Чертовы поляки. Сколько у них тут выезд? Ну, у них не так уж и много, но... Блин, знаете, я что-то побаиваюсь. Даже если у меня сейчас будет... Объединенная армия, она навряд ли сможет им надрать задницу. Но давайте попробуем. Здесь сейчас вместе соединяемся в одном месте и через ход нападаем на эту крепость. Лазучек тем временем тут еще попали что-нибудь, что Че тут есть-то? Вот это еще одна армия, блин, трендец. Вот это осинное гнездо, как говорится. Так, здесь давайте, наверное, все-таки возьмем и нападем. Я предполагаю, что мне хватит моих пушек, да и к тому же тут еще построил всякие осадные орудия. Пора бы посмотреть на осаду в этой модификации. на штурм, если быть еще точнее. У нас уже в три раза больше войск, чем у них. Мы должны победить во имя царя нашего российского. Мы должны победить. Победа или смерть. Сколько будет идти стрим, я уже рассказывал. Примерно 2 часа, может быть полтора. Ого. Музыка играет из огневым мечом. Классная музыка. Жаль, что она запревачена авторским правом. Я бы так бы ее слушал бы в, в своей игре постоянно. Но, к сожалению, я ее слушать не могу. Надо говорить что-то постоянно, чтобы перебить это авторское право. Ютуб просто меня вынуждает говорить постоянно. Так, ну что, куда мы поставим башню? Башню я примерно сюда на целью, пока, может быть, ее даже не буду использовать. Лучше бы, конечно, при... не пришлось бы мне использовать, так как ее могут сжечь, уничтожить. Да и, в принципе, когда люди попадают на стены, там начинается истинная драка. Так, лестницы. Подумаю еще, куда установить. Ну, кавалерия, конечно, вся у меня будет нападать, когда только откроются ворота предо мною. Так, тут целая куча у меня мушкетов есть. Ну давайте что, знаете, сделаем. Сначала мы уберем тараны и лестницы всякие. Потому что есть некоторая вероятность, что враг выбежит из крепости и попробует меня атаковать. Поэтому я сразу выставлю вперед своих пикинеров. Что интересно, кстати, у пикинеров нет такой возможности, как стена пик. Ну, либо стена пикинеров. Они не могут, в принципе, становиться в такое положение. Поэтому они просто беспомощны против кавалерии врага. Вот эта вот королевская гусария, она просто разносит их как щепки. Ну вот, кстати, вы сможете сюда стрелять? Не знаю. Давайте поближе тогда поставим. Стреляете пока что в ворота. Разбить их. Победа или смерть? Позорная. Давайте. Бум. Попадание. Не знаю, насколько вы сломали. К сожалению, не пишется здесь. Или пишется. Да нет, не пишется. Ждем тогда, когда разрушится. Давайте, давайте, давайте. Да зачем войска объединять в группе? Я не вижу смысла. Это всего лишь осада, а не битва крупная. Да я просто как-то, знаете, я не на прохождение же играю, а ради того, чтобы вам показать игру. Все-таки, я думаю, не буду проходить. Это практически бессмысленная, очень сложная кампания. Хвала Господу нашему. Сокрушили их, отлично. Теперь давайте знаете, куда стреляете. Думаю, можно разбить эти стены, если вы сможете. Не знаю, хватит ли у вас мощи. Наверное, не хватит, но все же попробуйте. Потому что забегать в ворота, в центр как-то, ну не очень круто будет. Меня нахер разнесут. Враги. Так Ну пускай они пока там ведут артподготовку Все же Направил солдат на штурм Через штурмовую башню Да кстати Наверное знаете что надо сделать Убрать ограничение камеры Оно мне очень сильно мешает Хотел посмотреть кто тут да, тут у нас, в принципе, тоже самые копейщики. По мощи они ничем не лучше моих пикинеров, поэтому можно было бы туда направить солдат. А у этих солдат, смотрите, какие огромные мушкеты. Жесть, и на мои, посмотрите, мушкеты. Мои гораздо аккуратнее гораздо меньше. Аркибузиры уже устарели к этому моменту. Весьма-весьма. Наверное, если бы напрямую мы бы друг друга, мы бы выиграли все-таки. Так. Ожидаем. Ожидаем башни, пока мои возьмут. Отлично. Взяли башню вперед. В атаку. полководец убит сука как как это произошло черт тебя дери! как я я просто потерял до дар... речи. как это произошло как Как? что за чушь сейчас была? слушайте они просто убили полководца который Который сидел на лошади, и который просто не мог умереть, как он умер-то. Что за херня сейчас была? Пиздец. Ладно, я смотерился, но это реально был бред какой-то собачий. Модификация, наверное, меня не сильно любит, раз уж она убила моего полководца. Еще убило четыре человека моих стрельцов. Офигеть. А, это было, конечно, бредятино. Я не знаю, как он, как он умер вообще. Не, ну знаете, у меня единственное подозрение на кого... Единственное на кого подозрение. Это на моих... На моих канониров. Скорее всего, они взяли и выстрелили в моего полководца эти ублюдки. Сукины дети. И в при... следующий раз я их просто расстреляю, когда бой закончится. Будь то поражение, будь то победа, я их все равно расстреляю. Потому что это виноваты канониры по-любому. Уже у меня так было в одной модификации, насколько вы помните, по Mount -Mountain Blade, где у меня пушки стреляли в моих же солдат. В какой это была модификация? Конечно же, в новое это. Там стреляли они по своим же солдатам. Не, ну это чушь какая-то собачья. Это какая-то собачья чушь. Ну, я просто даже не знаю, от чего они сдохли. Это Либо вот мои канонеры, как я сказал, их надо будет расстрелять. То ли это надо Господу. всех казнить башни этих целый. ублюдков. Враг Ть, чего? Все вражеские башни целы, что ли, или наши башни? Что-то я не понял, что он сказал, даже какую-то ахинею сморозил. Ну ладно, в общем, как бы там ни было, мои солдаты наконец-таки взбираются наверх. Правда, Очень-очень тяжело. Они уже потрясены. Триндец. Без полководца, я думаю, они, скорее всего, сразу убегут. Придется, наверное, кавалерии внутрь забегать. Но это вообще просто будет истинное, истинное безумие. Потому что все погибнут тогда. Надо хотя бы захватить стены. Без стен мы практически обречены. Со стен мы хотя бы сможем их обстреливать в безопасного расстояния. А так мы, скорее всего, проиграем. Ладно, давайте, подбирайтесь быстрее Подбирайтесь Пушки, вас надо будет расстрелять К сожалению, сейчас пока нет такой возможности Ждите отдыха А тут мы пока ожидаем, когда мы наконец-таки мои смогут открыть эту долбанную осадную башню Почему, кстати, вот салаты никогда не взбираются В эту башню сначала? Они, сна... они сначала ждут, пока ее откроют А потом уже начинают взбираться То есть не тупят Сейчас они практически все сдохнут Ёкарный бабай, идиоты ну же, открывайте, давайте. О, мой бог, нет. Что ж так долго-то? Скорее. Скорее. Ну, скорее же, наконец-то. В атаку. Бейте их. Это не камельфо. Мои солдаты взбираются и тут же умирают. Это прям точно напоминает Mountain Blade. Где сначала солдаты взбираются, а потом сразу же умирают. Причем в одном и том же месте никто не может даже дать им отпор. Не, ну это вообще бредятина какая-то. Надо взять стены, блин, лестницы. Вперед, тогда идите за лестницами. Вот, это классно. Вообще классно. 10 из 10, ребята. Вы, может быть, все в десяти ром там вбежите, а не по одному человеку. Ну, что это за херня вообще? Они даже подраться не успевают. Они просто умирают. О, мой бог. Ну, деритесь вы, не умираете просто. Что за дураки? Ёкарный бабай. Это просто дебилы. Эх, как я обожаю механику Медивола Потому что нет, чтобы взять всем спрыгнуть туда вместе. Они думают, думают, думают. Потом по одному идут в атаку и умирают. Вот придуки. Придется лестница, значит, вести. Оказывается, лестница лучше, чем башня осадна. Хотя она, по идее, должна защищать солдат. Даже не знаю, что сейчас буду делать. Скорее всего, наверное, придется поражение засчитать. Игра как бы так немного потраливает меня. Да, надо учиться играть в Medieval, потому что это, это вот Реально привыкать к этой механике снова, когда вот тупые солдаты, они не могут ничего сделать, просто они умирают. Это идиотизм. Ну, хотя бы лестницы поставьте, может быть, хотя бы этих мушкетеров пошлю туда, я даже не знаю, кого послать. Потому что пехоты входить в город, это уже точно будет поражение, они сразу все убегут. А тут хотя бы можно хоть как-то более-менее, ну... Лестницы подняты, стены не преграда для воинов господа. Для кого? Для воинов господа? Да, вообще великолепные... Великолепные фразы от командующего. Я просто поражаюсь им. Марк! Марк! Марк! Ну давайте, поднимайтесь, поднимайтесь. Кстати, вот враг интересно, что взял, просто убежал. Не, реально, вот... Сука... Игра просто какую-то херню творит. Что бот, что я, похоже, что мы просто обкурились вдвоем. <laughs> До Нового года уже напились, я не знаю. Потому что ботинок просто творит несусветную чушь. Взял зачем-то все свои войска, увел. Теперь куда-то кавалерию свою повел. Ну, может быть, он пошел в бой, кстати, хрена его знает. Надо приготовиться к кавалерии, к бою. Потому что я, по сути, потерял все свои войска. уже которые умеют драться. Uh, так, похоже, что он пошел просто стрелять, что ли. <смех> блин, ну это вообще глупость какая-то. Хочешь пострелять? Давай посмотрим, кто лучше стреляет. Мои или твои. Кавалерия или пехота? Uh, так, это что за херня? Вернуться быстро. Куда вы побежали, идиоты? Я вас послал на стены, а не на... вниз, блин. Ой, придурки. Ой, придурки. Да, конченые идиоты. Я больше не знаю, что еще сказать. Рожденные дебилами, умными быть не могут, да? Ну вперед, ну чего встали-то, -мо. О, нет, игра, игра. Игра, скажи, что ты поумнеешь. Ну -мо, чё за хрень? Они стреляют друг друга, они стреляют во врагов. Они во все стреляют, что движется. О боже мой. Вот дерьмо. Да, я боюсь, что я проиграл, скорее всего, <с> потому что они сейчас и кавалерию послали в бой Ну, может, и не в бой, в принципе, видите, сами что-то они думают там, куда-сюда бегают Хрен их пойми теперь, потому что и мои тупят, и вражеские войска тупят Все просто в каком-то шоке, я даже не знаю, как это назвать Эти друг друга стреляют, там ведется огонь, здесь что-то непонятное. Ну, понятно, враг сейчас решил напасть. Ну, неплохо постреляли, к сожалению, вы сейчас все умрете. Говорите, победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Вы что, серьезно? Наши войска одерживают верх? Это как? Когда на нас нападают в... прям в лоб? Вражеская кавалерия. Полководец, бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. А, ну окей. Быстрее. Быстрее. Это, оказывается, был вражеский полководец, пятигорцы. Да. Окей, ребята, окей. Теперь мы на равных. Теперь у вас тоже нет полководца, но у меня-то и солдаты тупые, извините. Они вместо того, чтобы подняться наверх, они решили спуститься вниз, и сейчас будут умирать постепенно. Ну, стреляйте, что ли. Ну, чего вы стоите-то? Горячи, блин, бодри. Тупые, блин. Козлы, вперед. Теперь уже спускайтесь вниз, блин. Я уже все равно не вижу смысла вас спуск э, на стенах оставлять. Вы ведь все равно стрелять не будете, наверное. Так, подходите сюда. Так, вы, вы, вы, идите сюда куда-нибудь. Панцерных казаков нужно убить. Ну, вниз, вниз, вниз, вниз. Ох. Прости меня, господи, я не знаю просто, что уже тут делать. Какая-то агония происходит у моих солдат, я... Не знаю, чем они занимаются. что они делают? Ну что вы делаете, блин, идиоты конченые. Ну выступайте, бегом. Ну я же вам приказал, бегом. Сейчас они встанут и начнут убегать, да? А, эти вообще как-то стали зигзагом. Ну подходите тогда, бегом. Там все равно уже в башне у них не ведут огонь. Ну, быстрее, быстрее. Да, похоже, что, как говорится, мой план вступить просто в город был, в принципе, идеален, наверное. Потому что то, что сейчас происходит, совсем не нравится. Ну, стреляйте хотя бы. Ну, чего делаете-то? Встали в друга. Один стреляет, человек, блин. Да, медива никогда на не будет сделан для... Осад и штурмов городов. Всегда будет такой херней заниматься. Давайте ближе, потому что вы все равно стрелять не можете. Стреляйте просто в землю. В молоко, как говорится. Ну, ну, ну. Ну, стреляйте. Вести огонь, Ну. Послушайте меня хотя бы раз, разумные вещи. Ну, неужели кто-то там целит? А, ну да, пришли кавалерия вражеская, тяжелая. Сейчас они разнесут этих стрелков. Тут даже и гадать не надо. Ну, слава богу, наконец-таки вроде кавалерия начинает бояться. А, окей, пятигорцы взбунтовались Против моих стрельцов Черт, что за хинея происходит Что за херня Кстати, наверное, кавалеры надо было вести внутрь Я так думаю Теперь уже есть в этом какой-то смысл Туда везти хотел попробовать с тыла напасть Сейчас уже, наверное, опоздаю Там все равно уже пикинеры идут какие-то Правда, куда они сейчас пойдут? Может, они пойдут как раз-таки на моих стрельцов да, они пошли на моих стрельцов, так что нормально. Вступайте внутрь. А, п -п -п -п. Ну да, конечно, стрельцы быстро отошли. Задницы встали, чтобы вы не стреляли по своим. Окей, а, okay, вражеские копейщики взбунтовались. Убейте их. А -а -а! Убейте их всех. Мы истребили половину его армии. О, отлично. Ну, хоть что-то вы смогли сделать нормально. Так, давайте, нападайте на панцирных казаков. Бейте их. Так. Ну, ну, ну. Вроде идет какая-то ботва. Наконец, движение. Так. Наверное, знаете, я думаю, выставить сзади этих стрельцов. А то всякое может произойти, могут сейчас мы их взбунтоваться и убежать. Наверное, так оно сейчас и будет, смотрите. Хоть там и казалось бы войска примерно одинаковые, даже мы их гораздо больше. Все равно взбунтовываются ребята постепенно. Да, по своим стреляйте, ребят. А, ну хотя нет, не надо стрелять по своим. Вы можете сюда подойти, да и пострелять здесь. Так. Говорите о победе еще рано. Но пока наши воины одерживают верх. Нуж, нуж, ну же. Ну же, ну же. их, рубите, рубите, рубите. Как можно больше убить. Так, все, теперь уходите. Да, это не ляхи сильные. Часто это уже просто из-за того, что реально какая-то хрень творится в игре, это медиловская. Традиции При осадах, при штурмах Обычно происходит какая-то фигня Как и со своими солдатами фигня Так и с вражескими Это ничего не уди... Это ничего удивительного Это норма Но стрелять их хотя бы Че устали-то? Они думают, думают Враги тем временем стреляют Мои умирают О, пришли горцы опять Так, опять они сейчас отступают Убивайте их. Ну ж, нужны ну уже. Говорите победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Даешь вести огонь, вести огонь. Добивайте этих ублюдков. Расстрелять всех скотов. Враги бегут с поля боя. Завершаем. Я, кстати, как ни странно, потерял меньше солдат. примерно столько же солдат, как и враг. Я думал, потерял уже больше половины. А, ужасно, ужасно. Ненавижу эти осады. Я думал, что что-то получится интересное. В итоге какая-то херня. Лучше бы автобоем даже сыграл. Враг а грабить, уничтожить, нет, занимаем, конечно. Мы Теперь у нас есть даже, по-моему, доступ к морю. Mm, да, ну у нас, правда, командующего теперь нету. Плюс мы не можем починить крепость, она немного повреждена. Класс. Я даже на вашем языке. Чего, ты даже согласен говорить на моем каком Ваши языке? Я? Ах ты сука. Как зовут Казнить нахер их всех как нужно. Вот? Ну, хотя давайте поговорим, кстати, с э, литовцами. Или мы не можем с ними поговорить. Так, что-то я не пойму вот давай говори с Мы ними вас, но... очень щедрое предложение ну-ка торговый договор плюс мне еще нужно чтобы вы напали на державу на какую державу как вы думаете ну конечно на, на корону польскую очень щедрое предложение не считает это так давайте еще сдадите мне область какую-нибудь так нет подождите я сам предлагать не собираюсь но это же мое предложение, да, то есть напасть на державу. А, это требование. Что-то я не понял. Как ты так, я сам себе, что ли, могу предложить напасть на поляков, хотя, по идее, и так с ними воюю. Так. Или подождите, я уже им предложил. Ну да. Все значит, правильно. Так, требования Сдайте мне область какую-нибудь. Например, ковна. Ага, сдать они уже ничего не хотят. Ну-ка, может быть, дань дадите? Давайте-ка тысячу злотых. Так, так, так. С этого момента поподробнее. Перед боем сохраняйся. Хороший совет, если бы я играл как нуб. Извините, но я не нубец, поэтому сохраняться не собираюсь. Но перемирие, торговый договор, напасть на корону польскую. Не, не уверен отказ слушайте а это уже очень даже интересно давайте тогда нападете опять таки на корону польскую но я не собираюсь у вас требовать бабло это Счет, теперь оказывается еще и у поляков есть дополнительный враг в лице их же, как сказать, сородичей. Это вообще класс. Ну-ка, хотя бы посмотреть. А вот будут они, кстати, с ними воевать? Это очень большой вопрос. Кухира. Подождите, они не стали с ними воевать. Что за чертовщина? Зачем я это сделал тогда? Что это был за обман? Это... Это просто обман, враги... мои враги меня обманули. Короче, ну нахер эту игру. Все, пойдемте в Mountain Blade. Меня заколебала эта модификация.